Итак, снова здравствуйте дорогие друзья. С вами канал Big Money. В сегодняшнем видео мы делаем обзор сайта, который называется Life LifeSurf. В чем же заключается его на смысл? Смысл этого сайта в том, что он делает накрутку на ваш сайт бесплатно, без вложений. Что это означает? Вы создали свой сайт и вам необходимы посещения. Уникальные посещения, которые прида прибавят рейтинг к вашему сайту. Для того, чтобы нам начать пользоваться этим этим сайтом, нам необходимо пройти, как и на другом проекте, простую регистрацию, где вы вводите свой пароль, логин, электронную почту. Вот вы уже зарегистрировались, я думаю, регистрацию вам не стоит объяснять, она везде абсолютно одинаковая заходите к себе на сайт здесь вы первым делом будете указывать свой сайт а под вашей электронной почтой уже будут ну получается вам необходимо будет скачать программу которая в автоматическом режиме вам ее даже не обязательно будет просматривать вы можете просто свернуть и от вашего имени уже просматриваются другие сайты тем самым начисляя вам ну, скажем так кредиты будут вам начисляться и на эти кредиты вы сможете делать посещение на свой сайт такими же людьми это уже получается не боты будут а настоящие люди которые зарегистрированы именно на этом сайте которые живые люди у вас уже будут идти просмотры на этот сайт вот вы добавили свой сайт и дальше вам необходимо пройти настройку вы пишете, первоначально вы не сможете сделать больше 30 секунд просмотр вашего сайта. Иначе вам необходимо будет только уже купить себе ну, Pro аккаунт, VIP аккаунт. Для этого вам необходимо будет потратить деньги. Но первоначально вы все сможете делать абсолютно бесплатно. Ваш сайт будет посещать по 30 секунд. Здесь я вам советую в настройках, вот вы здесь оставите сохранить. Здесь вы редактировать будете, у вас здесь будет 0, естественно. И вот ваш редактор, вы ставите там, допустим, 5 человек. Вот вы это стираете и поставили 5. 5 человек в сутки будут просматривать ваш сайт. Оставим, как и было. И здесь вы еще, вот эта вот колоночка, где у меня 3, вы, естественно, напишите плюс 1, чтобы это было без всяких подозрений. Плюс 1 посещение у вас будет на следующий день. Через день еще плюс один. И в итоге, если вы сделали первый раз три или 5 цифру, значит на второй день у вас будет 6 посещений. На следующий день 7 посещений. И так далее. Вот здесь видно, что мой сайт уже посетил 12 тысяч. 467 человек сейчас мы даже если обновим страницу 469 человек уже посетило мой сайт за это время пока я вам рассказываю вот она эта вся статистика здесь еще есть одна такая особенность что вот вы когда выбираете настройки сайта вы уже ну сами себе определяете что какая категория у вашего сайта вы можете добавить ключевые слова то есть теги теги это те запросы по которым ну, он будет вбивать в поисковики и по этим запросам уже якобы будет находиться ваш сайт тем самым повышая вам рейтинг вашего сайта здесь в настройках можете указывать Ну разнообразные настройки. Вы можете что с Google, с рук вам идут посещения с Яндекса и с Рамблера. Для того, чтобы просматривать свои посещения, вам на сайт необходимо будет естественно установить счетчик ваших посещений. Здесь вот написано, что интервал между посещениями от 60 до 90 секунд я поставил. Где вот источники посещений. Вот мы напишем, что Рамблер... Google у меня будут посещаться. И вот видно, что 30 секунд идет посещение. 393 человека в сутки. Плюс 3 человека в сутки. И у нас вот здесь не настройка, а основные, где мы можем указать страны, которые вы хотите посещать. Вот здесь у меня написано ⁇ не посещать ночное время ⁇ Вы можете это все сделать настройки группы что показывает только уникальным IP адресам в течение 24 часов в течение суток это будет означать что один IP адрес то есть например вы даже вы сможете посмотреть этот сайт только один раз Посещений в час вы себе можете здесь настроить что в час у вас будут посещать 17 человек вы можете сделать там 10 если у вас сайт абсолютно новый, вы можете сделать себе 3 посещения там один в час. Здесь интервал между посещениями можете также исправить, написать от 40 секунд до 150, скажем. Это будет означать, что если один человек посмотрел Ну, сейчас посмотрел, то следующий посмотрит уже через там 50 секунд, следующий через 90 может секунд посмотреть. Вот он, GeltrTagging называется, он у меня выключен. То есть это означает, что все страны могут смотреть у меня. Вы можете поставить только для России, только для Украины. Все будет в зависимости от вашего сайта, для чего он у вас предназначен. Выбор всех стран это плюс 30 стоимости всех посещений. Ну, здесь у нас только страны СНГ, получается, смотрят. Вы нажимаете применить, и у вас все изменения уже вступили в силу Где вот мы видим теперь до сих пор еще 469 человек посмотрели показывает настройки это вот вы убираете вот эти вот если вы хотите смотреть не хотите так как и на любом другом сайте здесь существует реферальная система то есть нажимаете партнеру и вы уже сможете Просмотреть буквально, что вам будет, если люди зайдут по вашей реферальной ссылке на этот сайт, тогда вы будете уже получать, как они зарабатывать будут кредиты. И часть от этих кредитов будет уже поступать к вам. На эти кредиты вы сможете уже делать посещение на свой сайт. Естественно. Любая реферальная система приносит свои плюсы. Чем больше у вас рефералов, тем вам, может быть, даже и необходимо будет в дальнейшем просматривать уже чужие сайты. У вас будут приходить кредиты от ваших рефералов, то есть людей, которых вы приняли под себя. Здесь существует пятиуровневая реферальная система. В общем, с остальными подробностями вы сможете ознакомиться уже подробнее. Здесь рекламные материалы, это баннеры. Если вы заходите на какой-то сайт, установить баннер для того, чтобы принять рефералов. Ну и реферальная статистика. Вот здесь видно, сколько вы приняли, сколько у вас. Вот нет рефералов. Я пока вот этим не занимаюсь. Я просто делаю просмотры на свой сайт. Сам включил в новые вкладки и уже просматриваю. Вот она получается, эта программка. Я вам сейчас покажу, как она действует. Если вам понравился этот сайт, вы можете его опубликовать в социальных сетях. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Twitter, Google, Mail.ru. И тем самым, если люди будут заходить по этим ссылкам, они уже будут зарегистрированы именно под вас. Вот она, она у нас, включается наша программка, которой мы будем пользоваться. Сейчас еще немножко, вот она загружается. также вы можете просматривать статистику здесь написано за ежедневное посещение сколько вы берете посещение вашего сайта за 7 дней просто у меня включена там еще одна программа поэтому скорее всего долго она все загружалась Вот у нас происходит подключение, и мы уже, получается, просматриваем сайт, который люди также зарегистрированы. Вот от вашего имени, по-добро пожаловать, вы уже, получается, просматриваете сайт. Если вам понравился сайт, и вы хотите ознакомиться с ним поближе, нажимаете «Открыть в браузере», и у вас он уже открывается в новом окне браузера, который у вас установлен по умолчанию. И вы уже довольно-таки подробно будете просматривать. Вот у нас открылся второй сайт. Тем самым вы уже себе зарабатываете кредиты, которые тратите на свой сайт. Вы можете также вы вот смотрите, у нас сейчас 19 секунд. Мы взяли, свернули это окошко. И теперь его заново поставили. Вот у нас 10, 9. Оно все равно идут. Идут эти кредиты. Тем самым вы уже сможете себе дальше набивать посещение, делать раскрутку вашего сайта. Здесь вы можете рекламировать до 5 сайтов с вашим ну, нулевым аккаунтом, без VIP, без про. Всем спасибо за внимание, если вам понравилось видео ставим класс, смотрим другие мои видео, а ссылочку на этот сайт я оставлю под видео, до скорых встреч